Приветствую всех! Сегодня мы с вами смотрим расклад, поговорим о важности, чему вы придаете особое значение. Выбирайте, пожалуйста, позиции. Расклад будет на три позиции. Следующий расклад я буду делать на одну позицию для тех, кто любит. Вот. А мы сразу без промедления приступим. Итак, позиция номер один, голубенький камешек. Куда я его? Сюда отодвину, да, чтобы видно было. Так. Окей, okay. а как метку для себя, да, для куда делать выкладку. Итак, сразу начнем смотреть, чему вы придаете особое значение единички. Смотрим в общем, чему вы придаете особое значение. Вообще Аркан умеренности говорит о комфорте, о комфорте, об удобстве, спокойствии. Вы придаете большое я бы сказала, значение, важность внутреннему балансу и равновесию. У вас есть определенный ритм в вашей жизни, и вам очень важно, чтобы его никто не нарушал, и в том числе и вы. То есть эти ритмы, они могут быть у каждого, конечно же, свои, но здесь вот такое ощущение, что... Здесь даже э, речь идет не о комфорте как таковом, а вот именно о внутреннем спокойствии. Не знаю, то ли вам это дается э, настолько сложно все время себя э, как-то вот сбалансировать, то ли вам это жизненно необходимо. Такое вот ощущение, что здесь идет равновес и, равновесие и некий э, баланс. Это вот такое внутреннее состояние. И э, когда вы начинаете взаимодействовать с людьми, либо начинаете совершать какие-то действия, вот, то вы очень часто выходите из этого баланса. И поэтому вот для вас очень важно как можно дольше пребывать вот в этом спокойном состоянии. То есть здесь ощущение того, что э, важно какое-то э, какое вот спокойствие, да, чтобы э, люди громко не разговаривали, чтобы не было каких-то конфликтов не было каких-то шумов, чтобы все э, текло, знаете, так спокойно, ровно, хорошо, без каких-либо трудностей, не то, что вы их боитесь, э, либо каких-то преград. Э, просто вот э, для вас именно психическое ваше равновесие и состояние, они действительно важны. Потому что когда вас выбивают из этого равновесия, велика, велика вероятность, что э, вы очень... Э, сложно можете потом ее восстановить, поэтому вот ваше внутреннее состояние именно спокойствие, оно для вас важно. Также для вас важно вот это вот какая-то размеренность, вот то, что я говорила про ритмы, чтобы все проистекало очень плавно. Еще раз скажу, здесь можно спутать каким-то образом с комфортом, но здесь не не про комфорт, здесь вот как будто бы присутствует какая-то а, цикличность. Вот как, например, день сменяет ночью, а ночь сменяет день. И а, это ясно, это известно, это понятно. Вот примерно такие же циклы а, идут у вас. То есть если, например работа, то она обязательно должна сменяться каким-то отдыхом. Если, например, очень много-много-много работы, и при этом маленький отдых, это уже нарушение вот этого баланса. И вы будете чувствовать себя дискомфортно. Либо наоборот, когда вот какая-то тишина да, в пространстве, вы наслаждаетесь, и вдруг кто-то врывается в ваше пространство и привносит... Эм, Какое-то вот эмоциональное такое состояние, которое выбивает вас из равновесия, даже если это позитивное какое-то эмоциональное состояние. Не знаю, элементарно какая-то радость, либо куда-то надо сходить, там, не знаю, на праздник, на день рождения. Казалось бы, это вот такое хорошее, да, какое-то такое намерение позитивное. Это все равно выбивает вас из вашего ритма, вам с этим не комфортно. Есть такое ощущение, что вот э, если вы совершаете какие-то действия не запланированные, они забирают у вас очень много энергии. То есть вам очень э, важна ваша энергетическая наполненность. И вы ее получаете только тогда, когда вот вы находитесь вот в этом внутреннем состоянии умеренности. Вам очень хорошо и комфортно, когда вы о чем-то размышляете, созидаете, представляете. То есть когда вас никуда не дергают, когда вы, возможно, находитесь сами в себе. И я не говорю о том, что вы интроверт, но в любом случае, даже если это коммуникация с людьми, она должна быть в таком, знаете, расслабленном состоянии. Вот здесь вот ощущение того, что вот для вас важно вот это вот расслабленное состояние, не напрягаться. Это не про лень, но это вот именно про такое, знаете, вот мне почему-то напоминает, как монахов Шаулине, да, то есть вот у них вот эти вот движения, они в упражнениях, да, они как некий такой танец, когда одно перетекает в другое, когда нету вот этих вот резких каких-то движений. Знаете, есть водители, которые... Когда ты садишься в салон машины, да, с ними очень часто и резко нажимают на тормоз, и вот как-то какие-то такие резкие движения делают. Это очень некомфортная езда. А есть водители, когда ты вообще не ощущаешь разницу, когда машина стоит, либо когда она движется, да, то есть вот есть вот эта вот мягкость, есть некая такая а -а -а, тягучесть, сбалансированность. Поэтому для вас очень важно. Здесь как-то это связано с терпением, я не могу понять, что это. Но это тоже для вас важно. Возможно, когда вы чему-то обучаете, чтобы к вам относились с терпением, с пониманием. Если что-то сложно да, вам дается, вы не любите вот каких-то взрывных моментов, очень резких. Вот Все, что связано здесь с резкостью, здесь... Это не про вас, у вас есть вот чувство такта, для вас важна вообще тактичность, внимательность других людей, И вот какая-то размеренность, неторопливость. Это не говорит о том, что вы медлительный, здесь как будто бы больше, знаете, Ощущение того, что вы внимательны, вы обращаете внимание на какие-то детали, если это для вас важно. То есть вы такой человек, который замечает очень многое вокруг себя. И поэтому, поскольку это важно для вас, вы, если будете видеть, что в людях нет тех, тех качеств, на которые вы обращаете внимание, это будет приводить вас в дискомфорт. Он будет вас иногда раздражать, цеплять, потому что это есть внутри вас, и вы желаете, чтобы это было и у людей. То есть вот здесь такое, знаете, какое-то вот ощущение, немножко как японская какая-то культура, да, где есть уважение, где есть вот именно какие-то традиции, вот что-то такое. Например, если люди опять-таки, пьют чай, да, вот это вот чайная церемония, как само приготовление, то есть здесь акцент больше идет на процесс, а не на результат. Вот для вас важно, подытожу, скажу, ритм, важна золотая середина, важно внутреннее спокойствие. Это не про... Не какое-то замирание, да. А вот у меня, знаете, перед глазами образ какого-то там, я не знаю, шаулинского учителя, да, либо восточного какого-то мудреца Седовласова, которого, знаете, спрашиваешь, и вот картинка такая, приходит ученик на обучение, и вот он весь такой, знаете, дерганный, невнимательный, торопится, и перед ним сидит такой, знаете, учитель спокойный, как Будда, да? мягкий, приветливый, но при этом молчаливый, который очень много наблюдает. Такое ощущение, что он как будто бы дает ученику время на то, чтобы он выплеснул всю свою лишнюю энергию, и только после этого сосредоточился и был готов услышать то, что ему говорят. Вот вы приметно, вот как этот учитель, да? никуда не торопитесь, но при этом вы все время вовремя, в нужное место попадаете, в нужное время. Здесь вопрос времени очень ярко выражен. Еще раз скажу, может казаться, что внешне вы медлительны, но вы все время попадаете вот в нужное время да, и в нужное место. И для вас очень важно ваше внутреннее вот я уже сказала, да, вот это вот состояние умеренности и баланса. Вы много энергии тратите на то, чтобы пребывать в этом состоянии. И поэтому это ваше, так скажем, уязвимое место, за которое люди могут вас цеплять. Поэтому если в вашем окружении очень много людей, наоборот, противоположных тому, что я описала, это будет вызывать у вас некий такой дисбаланс. Потому что Опять-таки хорошо, когда есть золотая середина, но когда вы уходите вот в крайность, что вот прям очень много вот этого состояния спокойствия, либо вы нуждаетесь вот какой-то тишине, да, то э, вокруг вас всегда будут люди, которые не знаю, соседи слишком шумные, там будете жить где-то возле дороги. Это создано для того, чтобы был э, некий баланс. Равновесие. Хорошо, еще смотрим, чему еще вы придаете особое значение. Прям по великим арканам идем? Аркан лабиринта. Нахождение, знаете, ответов на какие-то вопросы, либо задачи не совсем понятные другим людям. Здесь как раз-таки вот это вот э, ощущение, знаете, когда я пребываю в спокойном состоянии, и мой э, ум, он такой, знаете, холодный, рассудительный. У меня есть возможность, да, когда э, я не слишком эмоциональный, вот, э, с холодным, как говорится, э, разумом, решить сложные задачи. Вот вам это по зубам. И поэтому вы, возможно, любите своего рода ребусы, своего рода загадки. Если есть эти загадки в людях, да, вы любите таких людей, которые немножко молчаливые, немножко создают такую ауру загадочности, непонятности. Люди больше какие-то интроверты. Вам все время кажется, что вот в этом есть что-то такое особенное, и вас это будет тянуть. Еще вы придаете большое значение, я бы сказала, бессознательному, да, каким-то каким определенным знаком. Возможно, вы на них ориентируетесь по своей жизни. Придаете большое значение интуиции. Придаете большое значение тому, что на первый взгляд не видно, непонятно, да, что-то скрывается за ширмой. Это может быть, например, в вербальном разговоре. То есть вы придаете значение тому, а что подразумевает этот человек, либо что скрывается за тем, что он сказал, либо за его какими-то поступками. Любите какую-то глубину, но здесь в большей степени идет вот именно какие-то загадки. Вот вам нравится что-то такое сокрытое, что-то такое потаенное. Больше это, не знаю, в детстве, может быть, вам нравилось какие-то там тайны придумывать, да, какие-то, как они называются, какие-то секретики создавать, э, что-то прятать, э, ну, вот как игра такая, да, как либо искать какой-нибудь там клад, вот что-то такое вы. Э, для себя придумывали и это есть и во взрослой жизни, правда не настолько проявлено, вот, но все равно что-то такое есть, то есть вам нравится создавать э, такую э, атмосферу мистики. Да. Вы к ней тянетесь и э, сами создаете. Ну, конечно же, если вы такой человек, размеренный, да, и вам не, не, не очень-то хочется и общаться, да, то есть побольше побыть в тишине, в молчании, то ясное дело, что вы будете создавать такое, вокруг себя тоже такую атмосферу, что вас не все будут понимать. Вы будете загадкой для а, людей. Почему для вас это важно? Давайте посмотрим. Почему вот для вас важно, по аркану меренности. прикольно, по великим арканам идем. Причем что аркан колесницы, что аркан умеренности и тот и другой говорит о, именно о балансе. То есть если здесь человек уже находится в процессе, то здесь по аркану колесницы вот этот вот баланс он только находится в самом начале, да, когда человек только узнает. У него есть некие такие ориентиры, куда он хочет прийти, да, но процессе именно жизненного пути он сталкивается со своими какими-то теневыми аспектами да, нашего эго которые вот как будто бы с, хотят столкнуть его с пути и вот здесь он для того чтобы стал победителем и научился управлять своими не знаю какими-то импульсами что ли какими-то своими возможно страхами либо интересами вот чем-то таким бессознательным для того чтобы он это познал и пришел как раз таки к этому балансу здесь человек вот такой достаточно вовлеченный в процесс и ему интересно что-то новое всегда узнавать но при этом человек, у которого есть какая-то конкретная цель. И вот отвечая на вопрос, почему для вас это важно, потому что у вас стоит какая-то конкретная цель, к которой вы идете. Обычно эта цель, если мы говорим в плане э, саморазвития, она направлена на то, чтобы понять э, себя и узнать себя. И Вот Артан Колесницы как раз и говорит э, о неком таком опыте. Может быть, он не единожды, да, может быть... Э, Какая-то череда ошибок, либо наоборот успеха, да, которая помогает человеку понять и узнать себя. То есть это вот аркан некого такого процесса. Почему для вас важно идти к цели? Потому что вот у вас есть склонность в большей степени да, к семерке педаклей, к тому, вот, что я уже сказала, да, по времени немножко замедляться, иногда бездействовать. Поэтому для вас важно, когда вот вы, знаете, находитесь вот именно в этом состоянии гармонии, баланса и спокойствия, вы действительно можете совершать некий такой прорыв. Причем интересно, прорыв именно на уровне вашего сознания. То есть, не знаю, может прийти какой-то инсайд, да, то есть вы ищете ответ на какой-то вопрос. Есть какая-то задача, здесь не обязательно философские вопросы, а есть какая-то задача. Вот вы относитесь к той категории людей, которые, как говорил Джобс, да, когда есть какая-то проблема или какая-то задача, я сажусь и начинаю думать. да, То есть не бегу, как-то ее решать, что-то делать, а я сажусь и начинаю думать. Вот вы тот человек, который начинает думать, и вот вы именно в этом состоянии анализа, да, умение смотреть на ситуацию со всех сторон, подмечать какие-то детали, пребывая вот в центре самого себя, вот в этом внутреннем спокойном состоянии, вы четко понимаете, что ваше внутреннее состояние по аркану умеренности, оно как раз и влияет на внешнее. То есть если вы что-то хотите сделать во вне, если вы хотите изменить, условно говоря, реальность, вы начинаете внутри себя что-то менять. Да? То есть вы начинаете это искать, и находите, и э, начинаете изменения э, внутри себя. Поэтому почему вам важно все время быть в этом балансе и в большей степени в спокойствии? Вы как будто бы так лучше слушаете и слышите себя. И после того, как вы э, услышали себя, поняли себя, проанализировали, да, вам после этого вы э, можете идти к какой-то цели конкретной. То есть, например, вам нужно попасть в точку «Б», вы там никогда не были. То есть вы не сразу садитесь за руль да, вашего автомобиля начинаете двигать. Вы сначала двигаться вперед. Да, вы сначала, там, я не знаю, берете планшет, телефон, у кого что, какой гаджет там, забиваете, либо если есть отдельное устройство GPS, обычно все сейчас телефоном пользуются, да, выстраиваете вот этот вот свой маршрут, куда придете, смотрите, на что можно ориентироваться, только после этого идете и начинаете действовать. То есть сначала у вас идут какие-то вот эти вот внутренние процессы да, вашей внутренней карты, да, куда я пойду, что нужно, сделать, как будто бы свой маршрут выстраиваете, а потом только начинаете двигаться. Почему это важно? Потому что таким образом да, вы достигаете тех целей, которые вам необходимы. То есть сначала вы очень много времени проводите внутри себя, для того, чтобы понять, куда я хочу пойти. Еще раз скажем, вы не то, что вы не действуете, но вы сначала тот человек, который подумает, даже здесь не про подумает, а здесь какой-то особый подход внутри вас. То есть вы не то, что вы как-то анализируете прям с бумажкой, с ручкой, а здесь вот как-то больше на внутренние ощущения. Как я уже говорила, да, по каким-то знакам. Может быть, прислушиваетесь к своей интуиции, там какие-то другие у вас есть ориентиры. Я не говорю о том, что вы не можете включать логику, да, вот. но в большей степени как-то вот есть какой-то Внутренний ваш язык, на который вы, который вы используете, как-то вы ориентируетесь для достижения каких-то целей. Еще почему это так важно для вас. Четверка кубков, вот видите, здесь все карты говорят о каком-то успокоении. Четверка кубков здесь говорит о том, что я не вижу вот этого вот возможности, да, какой-то нового нового шанса. Почему? Потому что я, возможно, чрезмерно зациклена на том, что я делаю сейчас, потому что здесь такое ощущение некого-то автоматизма, да, по привычке, то есть я делаю так, как я привык делать, и как будто бы я другого э, способа сейчас не знаю. И вот здесь ощущение того, что вот как раз-таки ваш внутренний голос, ваша внутренняя интуиция, да, она помогает вам увидеть, заметить вот этот вот э, возможность, да, новый какой-то шанс э, что-то решить. Потому что здесь, здесь ощущается, вот, я не знаю, какое-то спокойствие. Возможно, вы учитесь себя контролировать эмоционально, чтобы не поступать, не принимать каких-то решений как раз-таки на эмоции. То есть вы тот человек, который будет себя немножечко, немножечко сдерживать. Потому что здесь очень важно сдерживать свои эмоции. Хорошо, почему вам важна вот эта вот э, луна, этот лабиринт, э, поиск? А, потому что это является, как будто бы, знаете, вашей, э, вашей некой такой защитой. М -м -м, сейчас, секунду, от чего вы защищаетесь? Вот еще расскажу. У меня первая позиция идет конкретный образ э -э, человека энергетически, э -э, который говорит о том, что м -м, вы работаете как будто вы знаете как м -м, на энергосберегательном каком-то режиме, да, то есть вы не хотите лишний раз тратить свою энергию. И поэтому, ориентируясь на какие-то знаки, ориентируясь на свою интуицию, велика вероятность, что она у вас э, хорошо работает. То есть, по крайней мере, вы как-то вот находите свой какой-то внутренний, именно вам понятный язык э, с вашим бессознательным. И здесь такое ощущение, что вот вы просто 100%, даже 1000% уверены, что э, это правильно. И вот э, умение коммуницировать, вот я не знаю, как-то своей интуиции, со своей душой, с вашим внутренним каким-то э, мудрецом, да, с вашим внутренним голосом, если так можно назвать, оно вам экономит энергию, от чего вы закрываете. Закрываетесь от того, чтобы э, не делать э, лишний раз какой-то выбор. То есть э, здесь вы опираетесь, и причем это очень важно и ценно для вас, то есть вы как-то вот обучаетесь. У меня чувство, что вы как будто бы, знаете, человек, который, с одной стороны, живет во внешнем мире, вот в всех реалиях, которые у нас есть сейчас, а с другой стороны, вы как будто бы вот какой-то мудрец внутри вас, и он как будто бы живет как-то, знаете, вот по каким-то духовным правилам, как это вам. Знаете, как в фильме «Мирный воин», да, когда Сократ обучал да, своего ученика, как ему нужно вести, что его нужно. Вроде бы он и живет в реальности, в которой живут все люди. да, То есть, типа, внешне я такой, как все. Я ничем не отличаюсь. Я занимаюсь и делаю то, что нужно. Но внутреннее я как будто бы выстраиваю свою реальность такой, какая она мне нужна. И я управляю этой реальностью, то есть внешне здесь как будто бы некий такой камуфляж, да, вы как хамелеон подстраиваетесь под других людей, но вы не такой человек, как все люди, почему, потому что вы как-то выбор делаете всего на основе каких-то своих внутренних знаний, то есть вы не тот человек, который будет поступать так, как большинство людей. Да? Вот что выбрать, там, я не знаю, пойти на собеседование, либо не пойти на собеседование. Вы не будете заморачиваться на этот счет. Вы как будто бы, там, я не знаю, сядете в медитацию, в там, расслабленную какую-то позу, пойдете там, я не знаю, куда-то на природу, будете гулять, будете слушать как-то свой внутренний голос. Там, я не знаю, может быть, сделаете запрос Вселенной. Как намерение получить ответ, и будете ждать ответ, этот ответ вам придет. То есть и здесь не, как то нетрадиционным не способом э, идет определение выбора. То есть, если вдруг стоит э, такой выбор, да, что, что мне делать? Вы как будто бы по-другому, здесь по-другому, вы живете по-другому, вас как бы это объяснит-то по-другому. как будто вы живете, знаете, как описывают в книжках по духовному какому-то развитию, да, восточному. Там, я не знаю, надо прислушаться там, к своей интуиции, либо там сделать какие-то дыхательные практики, воображения, либо еще что-то, да, и некие такие техники, у вас все получится. И вы это делаете, у вас действительно так получается. То есть ваша реальность, плюс ко всему, вы как будто бы Учитесь, то есть с одной стороны вы на этом пути уже что-то умеете, а с другой стороны, вот э, как-то, знаете, слушая свой внутренний голос, свой внутренний отклик, вы еще параллельно и обучаетесь. То есть здесь велика вероятность, что у вас нет наставников, э, учителей, что вы сами являетесь для себя учителем вообще по жизни. Вы как-то... Э, как некий такой первопроходец, что ли, как пионер, который. Даже не важно, чем вы занимаетесь, да, вы можете жить, например, не где-то в какой-нибудь глубинке, но вот у вас, например, есть какие-то навыки, может быть, шаманизм, да, то есть умение разговаривать с духами, с природой, с деревьями. То есть вот вы как-то живете вот так. Вы как будто бы не, не совсем. Человек э, большого города, что ли, то есть э, человек технологий. Но я не могу сказать, что вот вам это прям вот все эти гаджеты чужды, вы в них не разбираетесь. Вы в них э, можете прям э, быть асами, да, то есть разбираться на все сто процентов. Но все равно вот, знаете, э, вот здесь такой, такой пример мне показывает, что когда, допустим, вам нужно что-то записать, Например, люди, условно говоря, нового времени да, берут телефон, открывают заметки, и там что-то начинает печатать. Вы нет, вы как будто бы по старинке надо что-то записать бумажка, ручка. То есть почему? Потому что, вот, э, даже здесь не важно, что вы будете записывать э, и как. А здесь, вот, как будто бы, такое ощущение, что вот именно в момент, как, когда вы используете свою руку, ручку, начинает задействовать определенные области э, головного э, нашего мозга, и вот именно сам процесс написания не столько важен, сколько в этот момент вам приходит как будто бы какие-то решения, да? То есть, с одной стороны, кто-то может сказать, да проще вот возьми напечатай, да? То есть, нет, вы как-то вот, все равно как-то по-своему делаете. То есть, все, что вы делаете, в этом тоже есть какой-то определенный смысл. Если подытожить и сказать, то первая позиция почему? Вы придаете всему этому такое особое значение, почему это важно? Потому что это ваш путь и это путь развития вашей души. Я вот так могу сказать. То есть это не просто какая-то ваша прихоть, да, либо э, какая-то другая причина. Здесь причина, что вот именно через это вы как-то развиваетесь, вы создаете свою реальность. Здесь, здесь как-то с одной стороны, можно сказать, что вы человек будущего, прям вот далекого будущего. А с другой стороны, вы как будто бы, знаете, как-то человек, который соединяет и прошлое, и будущее. То есть как бы человек, который соединяет и какие-то традиции. Вот то, что я сказала, да, вот эти вот практики. Они ведь взяты не из будущего, они взяты из прошлого. Но они как будто бы направлены на будущее. Здесь очень интересные э -э, энергии. Угу. И вы как будто бы умеете совмещать это. Такая была первая позиция. Так, пока собираю карты, скажу, мне недавно написали такой очень интересный комментарий в плане того, что насколько мое внутреннее э -э, состояние насколько мое внутреннее состояние влияет на считку карт. И мне сделали так очень вежливо и культурно такое замечание в плане того, что у Элени, вот когда я делаю расклад с картами, что здесь карты были позитивные, а вы считали как-то вот в негативе. И в принципе пишет подписчица о том, что мне вот в позитиве бы откликнулось больше, чем вы говорите о негативе. Я хочу сказать следующее. То, как считываю я карты, да? я говорила неоднократно, что я опираюсь на свою интуицию, я опираюсь на свое внутреннее состояние и ощущение. И я считываю поле, особенно когда мне делают замечания люди, которые вообще не, не владеют а, Таро, и для меня ну, не делают расклады, не знают, как это устроено. Меня это очень не удивляет. А почему мне делают такие замечания? Я хочу сказать, что, безусловно, настрой таролога, он имеет э, большое значение к тому, э, как считываем карты. Да? Но я говорила неоднократно, что я стараюсь, когда я нахожусь в негативном состоянии, не делать расклады. Да? То есть я настраиваюсь на расклад, то есть на настрой, чтобы я была в рабочем состоянии. Что значит для меня рабочее состояние? Это когда я могу считать карты. Есть, наоборот, состояние, когда я очень э, позитивно, да, в этот момент я тоже могу не считывать карты. То есть чрезмерные эмоции, они э, тоже мешают мне считать карты. Поэтому если кто-то из подписчиков, просто я сейчас пользуюсь случаем, мне эта информация пришла во время расклада, э, считает, что я как-то не так считываю карты, либо там, не знаю, арканы выпадают позитивные, а вы считываете в негативе, и вы как будто бы переносите свое состояние на арканы, могу сказать, что это не так. И в идеале я вообще удивляюсь, когда кто-то может кому-то сказать, что делаешь правильно, либо ты делаешь неправильно, потому что это чисто субъективная проекция. Я читаю карты так, как мне идет информация в поле. Иногда вы видите, что я не всегда выкладываю много карт, потому что мне в принципе карты иногда и не нужны. Мне идет информация, я считываю информацию с поля. Поле, которое создается теми людьми, которые будут смотреть этот э, расклад. Поскольку время линейное только в нашем э, трехмерном пространстве, время э, на более высоких уровнях, оно... Э, как таковое оно не существует. Либо, чтобы вам ну, как-то было более понятно, оно не линейное. Одновременно существует и будущее, и настоящее, и прошлое. И все зависит от того, кто смотрит на это время. Ну, то есть время, оно чисто субъективное. Поэтому, когда... Есть некое поле тех подписчиков, которые приходят и смотрят, как правило, расклады. Поэтому я говорю, что люди, которые в первом раскладе да, смотрят, они вот с такими качествами. Люди, которые смотрят там, вторую позицию, третью позицию, они с такими качествами. Почему? Потому что, как правило, подписчики одни и те же, и энергия, да, она собирается по... Э, как это сказать, э, структурируется э, на основе э, чего-то общего, да, каких-то общих сценариев. И я это считываю. Ладно, возможно, это кому-то было неинтересно, но просто я сейчас вспомнила, я читала первую позицию, и кто-то вот, э, не знаю, может быть, это э, те же подписчики, которые не делают замечания, в плане того, что Эленя. Причем замечание было не то, что я неправильно считываю, а замечание было о том, что вот мое внутреннее состояние, что оно влияет. Да? Вот. И это ощущалось, знаете, как некое такое манипулирование в плане того, что, Елени, когда вы не очень в хорошем состоянии, пожалуйста, не читайте карты, потому что вот мы считываем, слышим какой-то негатив. Ну, это вот прям… Мне это не нравится, когда я такое слышу. Я не люблю вообще, когда мной манипулируют. Так, позиция номер э, два, двоечки, двоечки. Э, смотрим, чему вы придаете особое значение. Э, э, э, ну, во-первых, да, если вы женщина, если женщина, то э, безусловно своей вот этой вот э, женственности, вашей внутренней э, энергии, красоте, гармонию, балансу. А с другой стороны, знаете, невзирая на то, мужчина или женщина, здесь по аркану императрицы есть, как бы так сказать, есть не то чтобы позитивные и негативные качества, а есть такая внутренняя структура, немножко повелевательная. Да? То есть даже если это, там я не знаю, мама, то она а, не будет вот эта вот мама любящая, да, которая вот э, обнимает, как-то там погладит по головке. Ей это не чуждо. Но с другой стороны, она в большей степени будет такая, знаете, хочется сказать, многодетная мама, которой нужно уделить внимание абсолютно всем детям. Чтобы это было поровну, да, то проще э, как-то отдавать э, какие-то там целевые указания, да, сделай так, завяжи там шнурки, э, помой руки поставь на стол, то есть вот и ее слушают, прислушиваются. То есть здесь с одной стороны энергия любви и красоты, а с другой стороны здесь присутствует структурность, такая же, как и у императора, только немножечко мягче. Здесь вот эта вот структурность и поддержание системы, чтобы не было хаоса, оно все равно должно сопровождаться некой такой дисциплиной. Когда этой дисциплины нет, то есть эта дисциплина, она поддерживается как раз-таки и баланс внутренней гармонии и красоты, которая есть у императрицы, ей важно это передать, она должна быть, вся эта информация, она должна быть структурированная. И поэтому императрица, она, помимо того, что она уверенная в себе, да, она еще и э, умеет э, управлять, так же как император, правда, более мягких э, энергий. Поэтому, э, чему вы придаете особое значение, вы придаете как раз-таки, знаете, если это внешний какой-то человек, на которого вы смотрите, в том числе вы о себе, то вы обращаете внимание на некую такую ухоженность, э, на внутреннюю красоту, но я бы сказала больше э, на некую такую харизм. То есть здесь не про э, красивых людей, которые выделяются так или иначе, а э, про людей, у которых есть вот э, какая-то внутренняя изюминка, да, э, присутствует некая такая стать, внутренний стержень уверенности, э, умение э, подавать себя. Вот вы на это обращаете э, внимание? И придаете этому э, значению. Придается также значению, э, значение, э, если это касается вас, например, все, что связано с весом, да, либо все, что связано с увеличением. То есть, если вы вот как-то вот поправитесь. Я не знаю, на полкилограмма, на килограмм. Вот для вас это вот как-то надо себя взять в руки, да, надо как-то собраться. Либо если кто-то, другой человек, например, поправится, вы это, на это обращаете внимание. Возможно, вы про это не скажете, но вот, вот все, что связано, знаете, с расширением, при умножении, вы на это будете обращать внимание. Также вы придаете значение, знаете, хорошему настроению. Вот здесь у меня почему-то идет какая-то улыбка. Не знаю, весна, весна, улыбка, такое, знаете, солнце, хорошее настроение. Вот для вас это тоже очень важно. Вот именно настроение, настрой. Может быть, вы себе даже тоже про это говорите, когда у вас не очень хорошее настроение, вы как будто бы сами себя вытаскиваете, придумываете что-то такое позитивное. Я не знаю, может быть, улыбаетесь, открываете окно, и вот как-то э, смотрите на улицу, и вот прям ветерок, может быть, такой легкий веет. Вот, и улыбаетесь, смотрите на солнышко. Может быть, щуритесь, когда смотрите на солнышко и улыбаетесь. То есть здесь человек, который вот как-то лицо все время... К Солнцу поставляет, к солнечным лучам. Так. А еще чему вы продаете? Особое значение? Ну, двойки у меня всегда про выбор двойка жезлов знаете перспективы причем смотрите вот как я сначала сказала, что вы подставляете солнцу до да, солнечным лучам свое лицо и Вот если вы посмотрите на этот аркан такое ощущение что вот здесь отсюда идут какие-то солнечные лучи и человек вот прям как будто бы смотрит да на это вы придаете значение каким-то перспективам, вот именно на будущее. То есть вы как будто бы больше акцент делаете на будущее, что вас ждет. Причем это будущее рисуете себе в ярких, таких позитивных красках. Еще чему вы придаете особое значение? Конфликтности. Вот смотрите, здесь так тоже... Интересный момент по рыцарю мечей. С одной стороны, здесь такое чувство, что для вас важно, здесь вы не себя как будто бы оцениваете, а других людей. То есть если в первой позиции да, мы видели людей, которые больше себя меняют и на основе себя как-то влияют на внешний, на реальность, то здесь вы как будто бы больше придаете значение, Здесь как вы присматриваете, смотрите. Здесь человек, который смотрит на мир. Вот у меня идет вот это вот. Открываю окно и смотрю на мир. Вы обращаете внимание на то, как люди иногда бывают. Вот я не знаю, куда-то бегут, что-то делают, какие-то вот, может быть, целеустремленные. Здесь есть какой-то вектор направления конкретный, да, и вот люди, может быть, идут на пролом, возможно, идут по головам, возможно, люди какие-то бескомпромиссные, такие воинственные, жесткие. И в этом придается значение. Почему? Потому что Аркан-Иператрица как раз говорит о внутренней гармонии и красоте, которая есть у мира, да? то есть это его естественное состояние мира. А когда вы видите вот таких вот людей, которые вот очень быстрые, да, куда-то бегут, что-то кому-то досказывают, что-то, знаете, как мне идет, как ветер, вот как, как будто кто-то режет ветер, вот как, я не знаю… Может быть, когда в машине сидишь, открываешь окна, если большая скорость, вот прям шум, либо даже на мотоцикле, когда очень быстро-быстро-быстро едешь, да, вот прям такие звуки, э, ветер очень сильно в лицо, и вот как будто бы звук э, мимо ушей проходит, и вот слышится это даже наверное, не, как, не как скрип, а я не знаю, я не могу объяснить, здесь вот как ветер. Ну, Вы, надеюсь, если я про вас это говорю, вы это понимаете, о чем я здесь говорю. И вы это обращаете внимание, потому что это немножечко не, не, вклад, как это, не, не вписывается вот в картину вот этой гармонии. То есть здесь идет как будто бы какое-то нарушение гармонии. Да? Вот эта вот вообще скорость, это вообще здесь не, не про вас. Вот вы обращаете на это внимание. Также обращаете внимание на э, какую-то категоричной что ли? Вот вам это тоже кажется немножко чуждым, когда человек, я не знаю, какой-то вот рисковатый, да, то есть даже если он говорит правду, он как-то вот колко ее говорит и очень резко. Вы как будто, бы знаете, скукоживаетесь, вы собираетесь, вам становится жутко, неприятно, холодно. У вас есть сразу желание убежать. Мне здесь показывают, знаете, как, не знаю, какого-то ежика, который трогаешь, он гоп сразу в клубочек, да, либо улитку трогаешь, она сразу в домик заходит. Вот, вот что-то такое. Поэтому вот для вас здесь такое ощущение, что, знаете, вот вы сидите на солнышке, греетесь, и вдруг что-то такое вот очень резкое пролетает рядом с вами, проносится. И вы такие э, пугаетесь. То есть это, это то, что нарушает э, вот созерцание этого мира в красоте. Это другое созерцание. Если вы смотрите прям все позиции, это не то созерцание по первой позиции. Первая позиция там идет вот прям, знаете, про что-то такое духовное в контексте медитации, что-то свет, и вот в этом свете идут инсайты. Здесь идет нечто иное. Здесь такое, знаете... Как художник, который рисует картину, и вдруг неожиданно кто-то там, я не знаю, пронесся, и вот этот вот ветер как-то дернул вашу руку кисточкой, вот вы всю эту картину под влиянием внешней, да, вот этой вот внешнего действия испортили. То есть привнесли какую-то дисгармонию. Вот вы на это обращаете внимание. Либо, знаете, вот здесь как оркестр, который играет и радует э, этот звук. Не знаю, почему её про звуки идут. Этот звук очень радует э, ваш слух. И вдруг неожиданно какой-то скрип идет, Вот прям противный такой скрип. Или, знаете, вот иногда по дереву, либо по железу, по стеклу, вот как это ногтями, такой вот противный. То есть это вызывает э, дисгармонию. Это вот прям нарушает... Э, как это сказать, прям общий какой-то вот такой баланс. Это как некий грохот. То есть была-была тишина, и вдруг неожиданно какой-то грохот, шум, и ты вот вздрагиваешь. Вот здесь вот про это, на это вы обращаете внимание. Так интересно, в плане того, что обычно люди в большинстве своем визуалы, либо кинестеты, вот, который смотрит первовозийца. А здесь почему-то мне прослушать идет аудиалы. А система восприятия. Хорошо, а посмотрим, почему для вас важно. Вообще, почему у вас важна вот эта вот уверенность, красота, грация. Аркан вселенной. Ну, потому что... Потому что это мир, потому что это, как это сказать, это естественное это естественные ваши базовые настройки. И вот когда этих настроек нет, либо это как гитара, знаете, которая играешь, либо пианино играешь, играешь, а потом она вот расстроилась. То есть периодически все равно, даже если вы пользуетесь там либо пианином, либо гитарой, все равно надо настраивать эти музыкальные инструменты. Вот здесь примерно про это. То есть это вот как будто бы настроенный музыкальный инструмент. А потом через какое-то время он все равно расстраивается, и вот это вот расстройство, оно вызывает у вас, как знаете, неприятные мурашки по коже, неприятные в плане вот, что вот волос встал, да, на коже. Вы это ощущаете, то есть прям вот кожей что-то такое. Это то, что неестественно, это то, что противоестественно для вас, когда есть вот такая дисгармония. А почему важно? Потому что это вот ваша природа, если так можно сказать. Почему для вас важно вот смотреть в будущее, в перспективе? Королева Жезлов, а, потому что вы, я очень рада этому, наконец-таки стали, даже не наконец-таки, возможно, вы были, но был какой-то такой очень сложный период в вашей жизни. Сейчас я вижу позитив. да, То есть вы уже не смотрите в прошлое, а смотрите в будущее. То есть вы... Почему нравится вот лежать вот под этим солнцем, да, и Греция, королева жезлов? А, потому что вы любите что-то такое вот, э, позитивное, вы любите вот это вот... Э... Здесь как будто бы, знаете, вы верите, э, ну, по крайней мере, у вас есть такая потребность э, верить во что-то хорошее. В лучшее завтра. Вот для вас это очень-очень важно. А почему для вас важно? Наверное, потому что ваш ум, он такой достаточно подвижный, активный, у вас периодически рождаются какие-то мысли, новые сценарии, идеи, и, возможно, вам важно... Именно уметь выбирать э, самую позитивную ветку вашего развития. Вы как будто бы сконцентрированы на этом. Почему вы обращаете внимание вот на эту скорость, да, и на какую-то вот воинственность, да, резкость каких-то людей? Потому что потом вы как будто бы теряете свою внутреннюю гармонию, и вам кажется, что вами как-то потом манипулируют такие люди, вами управляют, вам не нравится это ощущение, что вы как будто бы ощущаете себя э, зависимым, что вот вам нужно э, как будто бы лишать себя чего-то для того, чтобы, я не знаю, там угодить другому человеку, либо подстроиться под этого человека. Потому что как будто бы вам кажется, что эти люди, они мешают вам двигаться дальше, идти в новое. Здесь ощущение некого такой некой утопии, да? некого такого идеала, когда вы хотите жить вот именно в том обществе, где люди как-то друг другу помогают, люди отзывчивые, как-то внимательные, с улыбкой на лице. Такие, знаете, позитивные, готовы включиться в жизнь другого человека, как-то ему помочь. И вот когда появляются вот такие люди, немножко рисковатые, вам, вам некомфортно. Вам некомфортно, и вы э, зависаете, здесь, скорее всего, какое-то замирание происходит. Знаете, здесь может быть еще человек, не то что он негатив, э, плохой, он может очень громко разговаривать, это тоже нарушает вашу гармонию. Он может очень резко сказать что-то как-то вот внезапно. Это тоже э, нарушает гармонию, вы замираете по аркану повешенному. Вы как будто бы замираете и э, не знаете, как вам дальше действовать, как, как вам дальше двигаться. То есть э, это просто э, как будто бы выбивает вас из привычной колеи, что ли, из той системы, в которой вы привыкли жить. Мне показывают, знаете, как какой-то птичий двор, в котором есть там есть на индюки, утки, курицы, маленькие утята, как цыплята. Вот она на этом птичьем дворе, да, вот все вроде бы известно. Кот ходит вокруг, да, там собака, вот их кормят, поют, вроде бы все известно. И вдруг прилетел какой-то черный лебедь. Вот он не к селу, не к городу, чего он сюда прилетел? И вот эти вот все, вся вот эти вот утварь, ну животные эти, да, даже не животные, а птицы, они не знают, как себя вести, потому что прилетело что-то, нечто, что убивает их из равновесия. И что им делать теперь, да? То есть, казалось бы, к ним это напрямую может и не иметь никакого отношения, но вот это как-то нарушает гармонию и вводит вас в оцепенение. Так, про это здесь шла речь. Мне интересно будет потом почитать ваши комментарии по поводу образов, которые не идут. Да? Особенно вот этот птичий двор последний. Это было очень-очень забавно. Хорошо, позиция номер три. Зелененький камешек троечки. Посмотрим, чему вы придаете особое значение, что вам важно. Вам важно, по крайней мере сейчас, да, какой-то такой легкий, легкий настрой, веселье, так, сюда, веселье праздник, какая-то дружеская атмосфера, коллегиальность, возможно, некая такая общность с абсолютно разными людьми, но при этом, когда вы можете о чем-то договариваться. Еще что вам важно. Тройка мечей. О чем здесь тройка мечей? У меня такое ощущение, что тройка мечей здесь говорит об умении, о вашем умении справляться вот именно с такими состояниями, когда вас э, что-то ранит, когда причиняет боль. Здесь даже вы как будто бы хотите заранее не то, чтобы предугадать, а пред, как э, прорицание, нет, как это правильно это слово? Когда вы предвидите, да, вот здесь для вас важно заранее все продумать. По крайней мере, у вас есть какие-то требования к себе в плане того, чтобы как-то не причинять себе боль, вы требуете наперед как-то просчитывать свои шаги таким образом, чтобы этого состояния не было, то есть вам хочется и для вас важна вообще легкость по жизни, легкость, праздник чтобы все было хорошо, комфортно весело, да, чтобы было какое-то веселье, чтобы по минимуму убрать вот это вот болезненное состояние. Причем это болезненное состояние связано с вами самими, когда вы в своей голове прокручиваете. То есть здесь как-то вот, может быть, вы себя накручиваете, у вас есть такое, либо как-то придумываете, ну, может быть, какая-то проблема, вы ее очень не можете решить, и вы очень часто в голове прокручиваете, прокручиваете, и от этого вам становится неприятно. То есть сами себя вот именно накручиваете, вот эту вот боль в себе аккумулируете. И поэтому для вас очень важно, чтобы не вам никто не причинял этой боли, чтобы вы научились, когда у вас наступает такое состояние, да, чтобы его как будто бы предвидеть, здесь как ощущение, знаете, панических атак. То есть такое чувство, что человек знает, что сейчас на него накатит, поэтому он что-то должен быстро сделать, чтобы не, не войти в это состояние. Вот для вас это важно. Но с другой стороны, для вас важно как раз-таки общение таких людей, с которыми будет хорошо, легко, комфортно. Чтобы в вашем окружении не было вот этих вот слез, не было какой-то вот этой вот горести, когда все ноют, когда все плачут, что-то чем-то недовольны. Вас это вот как-то, вообще человеческие слабости вас очень сильно цепляют. Почему? Потому что по своей природе вы ранимый человек, но вы вынуждены как-то вот от этого абстрагироваться. Поэтому вы закрываетесь. То есть не позволяя себе проживать эмоции, такие, знаете, королева мечей, вы как некая такая амазонка, да, которая от себя требует... Быть неким защитником, быть неким таким достигатором, да, то есть я мать, я сама всех воспитаю, мне муж не нужен, помощь ни от кого не нужна, я все сама сама. И поскольку вы так делаете, у вас как будто бы есть и требования к другим женщинам, которые вы даже в недоумении, да, а, там, я не знаю, почему она там, не знаю, колесо, там, шина, за, за, залезла, какой-нибудь гвоздь, да. Вот, либо там, ну, порвалась, не знаю, и женщина, еще говорит, а я не знаю, как это колесо поменять, и что с ним делать, и начинает там звонить, там, я не знаю, своему мужчине, либо людям, которые знают, что и как делать с машиной, да, как позвать эвакуатор, да, чтобы отвезли машину на то, чтобы поменять колесо. То есть вот такие, допустим, ситуации, да, они у вас вызывают недоумение, типа какая то вся белоручка, да, то есть неужели ты не можешь решить, это же вот элементарно, это же так просто, надо вот это, вот это. То есть такие люди, они у вас вызывают некое такое недоумение, и вы придаете этому значение, особенно тем людям, которые, знаете, вот как-то паникуют, идет здесь почему-то про панику, вы не любите, то есть почему ты паникуешь, давай сядем, разберемся, что нужно сделать, то есть Почему, зачем, для чего раньше времени ты вот как-то ноешь, и ну, то здесь идет такое некое раздражение. И это связано с тем, что вы привыкли все тащить на себе, и когда вы видите других людей, которые позволяют себе просить о помощи, не делать все самостоятельно, а как-то делегировать, это вызывает у вас дискомфорт, да, потому что есть внутри такая потребность, но внешне вам мир как будто бы показывает, что а у тебя нет помощи, никого попросить, поэтому ты вынуждена все сама делать. И вот эти вот люди, они у вас почему-то, не почему-то, а я объяснила, почему вызывает такой э, дискомфорт, еще чему вы придаете особое значение. Ну вот я говорю кризисным каким-то ситуациям, вас дико бесит, когда есть какое-то неравенство, когда один человек больше вкладывается, чем другой. Причем мне здесь идут картинки касательно личной жизни. Не вашей, а вот именно каких-то женщин в вашем окружении. Когда хочется сказать, что вот глядя на, на пару, не то чтобы мужчина подкаблучник, а вот он как будто бы все-все делает для женщины, она не ценит. И она там, не знаю, им управляет налево-направо, а он продолжает ее любить. И вот это вот. И делать там все ее прихоти. А она, как будто бы, с вашей точки зрения, как будто бы, ну, я не знаю, недостойна, что ли. Ну, то есть она к нему относится не очень хорошо. Вас вот это вот очень сильно, я не знаю, раздражает, бесит. Здесь чувство, что очень сложные, сложная жизнь у вас, вот, по крайней мере, на данный момент. Какие-то трудности их приходится решать. И ощущение от этого и позиции, от этого расклада, что здесь нет помощи. К кому можно было бы обратиться, чтобы кто-то сделал что-то за вас. И по этой причине... Когда, вы -то, то есть, когда вам мир показывает, что есть другая возможность, и ты ее не видишь только потому, что ты себе не разрешаешь ее, потому что есть вот эти вот у вас убеждения, установки, программы на то, что вот все сложно, что мир вообще не заботится обо мне, что мне все нужно сделать самостоятельно. Вам это мир и отражает, зеркалит. И когда появляются в вашем окружении другие люди, которые не живут так, как вы, у них жизнь вот намного легче, проще. Вас это вызывает какое-то недоумение и раздражение, потому что внутри очень глубоко появляется вот это чувство несправедливости, что вот я столько, а ко мне несправедливо. И поскольку вот это чувство появляется, вам этот мир и показывает. То есть чем больше у вас чувство несправедливости в мире, тем больше вам его и отражают, именно вот эту несправедливость. Потому что вы на ней делаете акцент. То есть вы не видите, что мир заботится о вас, что мир очень добрый, что мир вам помогает, что есть люди, которые могут о вас позаботиться, могут вам помочь. Вы, вы это не видите. У вас нет таких убеждений, у вас нет таких установок. И поэтому вам кажется, что вы прям ну, очень много усилий прикладываете. Даже не кажется, а так оно и есть но вы прикладываете, потому что у вас есть программа на то, чтобы вы так поступали. Здесь вам сразу нужно ее как-то вот изменить, осознать, словите. Словите э, вот эти вот ваши убеждения и э, постарайтесь, их, постарайтесь их изменить в своей голове на позитивные, то есть отлавливайте все время меняйте на позитивные. Говорите себе э, позитивные установки, что мир заботится обо мне, что я могу легко и просто получить то, что мне необходимо. Ну, прям так чувство, знаете, я говорю про это. А здесь как будто бы идет, знаете, какая-то такая внутренняя волна, волна в, в области сердца сопротивление о чем ты говоришь? Да, вот нет! Прям так кто-то кричит, а хочется это сказать. Хорошо, и поэтому придается значение, э, вообще придается большое значение э, несправедливости. Вам кажется, что мир вообще, он какой-то несправедливый. И как, какие-то кризисы особенно вы замечаете, когда люди с вашей точки зрения какие-то вот э, нищие, духовно нищие, да, то есть, э, э, не знаю, какие-то... Э, не занимаются своим развитием, не читают, может быть, книжек, да, не интересуются чем-то, вот, ну просто живут, доживают как-то свой век, может быть, как-то, не знаю, каждый живет так, как умеет, да? но вот здесь такое ощущение, что вот вы очень сильно реагируете на то, когда, почему не идет слово «убогий», я не знаю, может быть, как-то с каким-то пренебрежением, да? то есть, Почему ты не занимаешься собой? Почему ты не развиваешься? Особенно если, например, там, есть, знаю, женщина может быть с лишними килограммами. И э, такая, ну, толстая. И вот, в принципе, у вас, может быть, мысли, не знаю, этого человека, да, появляется мысли, что ну, неужели нельзя за собой ухаживать? Да? То есть неужели нельзя... Как многие пишут, да, иногда в комментариях, не умея на других каналах, неужели нельзя рот зашить да, и прекратить жрать? Вот люди любят такое, говорят, что, что все время живешь, живешь по такое. Поэтому ты такая толстая и все такое. Вот. И здесь вот это вот ощущение, что, возможно, здесь какие-то претензии, не к другим людям, а вот именно претензии к, к миру. Некая такая критичность, что ли. Ну да, осуждение, здесь идут осуждения. Хорошо, почему для вас важна вот эта ваша легкость, которая которой здесь речь идет? Потому что так проще двигаться э, по жизни, потому что вот именно в таком состоянии всегда приходят э, какие-то новые возможности, новые знакомства, новые предложения. Такое чувство, что вы как будто бы стремитесь к этому состоянию, вот прям очень-очень, потому что здесь какая-то вот э, холодность идет, да, он человек, который больше опирается на свой э, интеллект, и охочется а как-то вот, не знаю, по легкости что ли. Иногда хочется подурачиться, как-то вот совершить какую-то ошибку. И Вот вы даже знаете, вы себя может быть иногда как-то отпускаете, говорите, ну хорошо, давай подурачимся. Вы даже подурачиться не можете, потому что даже если есть это желание, вот вы как-то это будете делать, ну я не знаю, ну, элементарно, когда идет дождь, вот есть лужи на улице, да, и может быть есть такое желание выйти и попрыгать по, по лужам. Ну вот состояние души такое. И предположим, что вы себе разрешаете. Вот вы выходите на, лу, на, на улицу, хотите прыгнуть в лужу, вы не можете, вы где-то с краешку прыгаете. Потому что, ну, вдруг я испачкаюсь, да. А вдруг как-то на меня посмотрят. Потому, то есть, вот настолько все э, закостенело в, в контексте э, надо, надо, правильно. То есть здесь столько много установок и запретов, скорее всего, в большей степени, что, э, не знаю, даже просто... В, прыгать в этой луже и в этой грязи вам, вам будет казаться, что, боже мой, кто, кто я вообще такой, да, как, как я себе могу такой позволить, то есть даже если бы хотели, все равно не можете себе позволить, то есть настолько это все укоренилось внутри вас, вот эти вот э, запреты, но внутренняя потребность легкости, она присутствует, потому что таким образом вы, здесь дальше даже по пожу э, жезлов, речь идет о том, что вам проще было бы сделать как-то первый шаг, Потому что вы просчитываете все свои шаги, и вот эта вот спонтанность, она вам дается достаточно сложно, потому что вы все время будете считать, что вот мне не хватает опыта, мне не хватает знаний, чего-то мне там не хватает, вот я сейчас еще вот это получу, потом вот это сделаю, еще вот это начну, там я не знаю куда-то схожу, что-то съеду, куда-то съезжу и потом буду делать и э, никогда так и не начинаете, да? а если начинаете, то вот прям сомневаетесь, сомневаетесь. и хочется вам вот, вот этой вот э, легкости. Кстати обратите внимание на свое окружение. В вашем окружении могут быть люди такие достаточно, не знаю, либо то, что им в жизни все дается легко либо они какие-то такие наивные и э, легкие на подъем и вот не то, чтобы глупые, а как это правильное слово сказать, доверчивые что ли. И вас это может раздражать в плане того, что неужели ты не можешь подумать заранее, да? либо это же видно было, это же было очевидно. Неужели ты на это не обратила внимания. То есть вас вот это вот э, может раздражать, потому что вы слишком замороченные, слишком продуманные. Такое чувство, что вот единички сюда перекочевали. Поэтому вам хочется быть э, таким легким, и вам мир как раз и показывает, что вот таким ты можешь быть. Но вы это тоже не принимаете, потому что для вас это вообще другая крайность противоположность и вам будет казаться, что если я буду себя так вести, то что подумают обо мне люди, они будут меня принимать всерьез. То есть вам кажется, что если вот вы будете такими серьезными, такими вот, я не знаю, продуманными, структурными, то вас это будет уважать. А если, например, человек такой легкий, да, то его не берут всерьез и его как будто бы не уважают. А вот для вас вообще статус и то, как вы себя проявляете в мир, как вы себя подаете, вот для вас это важно. Мнение других важно, то есть ту картинку, которую вы создаете. Так, почему для вас важна вот эта вот королева мечей, и умение предвидеть вот эти вот болезненные всякие ситуации? Двойка кубков, потому что вы хотите, знаете... Но, с одной стороны, хотите, чтобы вас любили, чтобы вот в вашей жизни э, все было сбалансировано, гармонично, чтобы любовь жила в вашем сердце. Для вас это тоже важно. Поэтому и э, вот я говорила ранее о том, что вы действительно ранимый человек, но. Такое ощущение, что вот это было так давно, это было так где-то в детстве, что вы за столькими дверями и замками закрыли вот эту вот свою детскость, свою вот эту вот чувствительность, эмоциональность, что здесь очень много запретов, и вы это, ну я не знаю, не разрешаете себе. А потребность такая есть. И поэтому... Э... Такое ощущение, вы знаете, вот как обычно король мечей такой когда человек привык все, ну здесь королева мечей, когда привык все продумывать, анализировать сюда, а потом случается так, что в его жизни появляется любовь. И он, так знаете, начинает метаться, он закрывается от нее, особенно когда встречает предмет своей любви, он ведет себя как, как, как, как дурачок. Да, то есть шутки какие-то плоские я что-то вот, не знаю, действия, поступки какие-то детские, незрелые. А потом, когда он, например, возвращается к себе домой, думает, боже, нафига я это сказал, почему я так поступил. с такое ощущение, что вот это может быть, там я не знаю, такой очень важный человек на работе, к мнению которого прислушивается, он действительно такой, я не знаю, стратег, интеллектуал, начитанный, эрудированный. А как только сталкивается с предметом, своих эмоциональных проявлений, да, то он э, в шоке. Он начинает вести себя неадекватно. Неадекватно, да. Так. Э, давайте вот еще, еще один аркан, да. Э, посмотрим, почему же все-таки для вас важна королева мечей. Ну, потому что она вас держит э, именно вот... Э, в балансе, то есть когда вам спокойно, когда нету каких-то внезапных ситуаций неожиданных ну, то, что я сказала, у вас есть вот некая такая система да, система правил, что можно, а что нельзя. То есть не что есть добро и что есть зло, а у вас есть вот это можно, то есть это, это разрешается, а это запрещается, это разрешается, а это запрещается, все. И вот вы на основе этого живете. Вот то, что у вас разрешается, это разрешается очень э, в малых каких-то количествах, что ли. Больше э, много запретов. Ну такой вот у меня был для вас. Прошу прощения. Расклад сегодня. Это была третья позиция. Я благодарю вас всех за внимание, за ваши комментарии, лайки. Донаты супер, спасибо. Мне очень-очень приятно. Прощаюсь с вами до следующего расклада. Всем пока-пока.